И сегодня у нас будет необычная часть Сегодня я пойду в ресторан без денег с подписчиком я, он тоже как ты вообще, типа, там, за, нет, хочешь такое, а я, бля, пиздец заряжен no, no Можешь, пожалуйста, реально долбануть с молотка по эфиру, нам срочно нужно 100 по эфиру, нам срочно нужно 100 баксов поднять Do, so so Привет ребята, добро пожаловать на канал. Появилась очень крутая идея записать крутой видеоролик. Вам очень заходит рубрика, где я хожу в ресторан без денег. И сегодня у нас будет необычная часть. Сегодня я пойду в ресторан без денег с подписчиком. Сейчас вы сами можете посмотреть, сколько у нас на часах. Примерно почти полночь. И вот сейчас мы с ним только пойдем в ресторан. Я не знаю этого человека. Впервые еду, встречаюсь с ним. Думаю, этот видос будет интересным. Поэтому накиньте как можно больше лайков. Это такой развлекательный контент, и если вам видео зайдет, будем записывать таких видеороликов как можно больше. Короче, записываю сам себе видос. Сегодня вообще очень классно, потому что я сегодня встречусь с Макс Баксом. Это человек, который меня познакомил с трейдингом. И мы поедем, видимо, заснимать какой-то видос, может контент пилить. И он спрашивает, как ты вообще, типа, там, за, нет? Хочешь такое? А я, блин, пиздец заряжен, я вообще, ну, это охуенно просто. Короче, ребята, мы уже приехали в нефти ресторан, вот, подписчик, пыщ... как тебя, кстати, зовут? Нет, зовут? Артём. Вот, приехали, сейчас будем заходить и что-то думать. Привет, ребята. Да. Мы наконец-то приехали, поселились в нефти. Угощайся, чем хочешь, что хочешь, бери вообще, брат. Сегодня я проставляюсь, и мы это должны будем заработать, вот пока будем тут отдыхать, хавать. Я надеюсь, за минут 20, чтоб мы, типа, потраховали, отбили все и все типа, ок, да? Ты пьешь, нет? Да. Пока я в отпуске. Ну, может, туда лонгалан взять. Как тебе? Хорошо. Я, правда, не знаю, есть он я или Я не нет. знаю, что это. Я тоже. Сегодня просто такой вот выпуск неожиданный, потому что я просто в чате человеку написал, человек согласился. Как зовут? Артем Я тоже нервничаю, это не Максим, это Макс Бакс. Макс Кокс, Макс Мокс. Макс, да, да, да. Бокс, ладно. В моем случае Макс Такс, потому что он меня сюда и привез. А, такси, да? Мы же должны будем отбить, да? Ну, получается, Давай тогда воды с лимоном чтобы наверняка... Короче, у человек. меня опыт в трейдинге вообще ужасный, ребят. Кстати, для его будет новость, он будет нам зарабатывать, но уже на нее я. Я? Да, тут какая-то... Более это громовка, а это 56, это цена, ну, как бы бургер за 20 баксов, ребят, я не знаю. Бургер? Ну вот возьми биг босс И воды там, или, волка ну, Long Island. Long Island. И давай тебе еще возьмем салат какой-нибудь вместе. А кальян нам надо будет. Бургер биг босс, Long Island у вас есть? Апельсиновый сок. Салат, как его называют, обычный как-то его греческий. Салат вот этот вот первый, лосось и груша. То есть в целом это где-то 200 рублей. 200 рублей разделить на 2,5, это 82 бакса нам надо. Только я вот не знаю, с какой суммы будем делать, со 100 долларов или со 100 нереально будет? Я не знаю, для моего дупо это вообще 80 процентов или 800, 800, блядь. Короче, предлагаю сделать максимальную жесть, прям вообще максимум. Все, работаем, я понял, мы тут на контент. Типа, да, только на контент, короче, так точно лучше не торговать. какая будет у нас тема, Возьмем 100 долларов. Это будет сложно. Это будет, я даже думаю, на грани невозможного типа. И надо заработать 82 доллара. 50-е плечо. Это очень жестко. А. Это прям жестко. А, ну, 2,5% ликвидации типа. Мы пробойно будем смотреть? Я не знаю, что ты будешь смотреть. А я вот бля. Включаю Binance. Короче, будем торговать на Binance. Ссылка в описании на 20% на максимальную скидку. Не мог этого не сказать. Я только перейду на депозит, я обязательно зарегистрирую новый аккаунт с его реферальной ссылкой. Ну ты молодец, в описании. Конечно. Короче, перевожу 225 долларов и из 200 долларов но ну, Просто 100 долларов невозможно mm. навязывать. А, нет, давай по невозможному, вот по хардкору, ёпта. 30. А. Так, 325 долларов я вывожу на спот и оставляю нам только сотку. А, вот это там всегда лежит. Я, может, помогу, типа? Я, да, с телефоном ни разу не имел. Короче, дела. нам точно надо какая-то активная монета, 100%. Mm. И нам надо монета, на которой дадут 50x, потому что на движение. Короче, предлагаю... предлагаю... О, кстати. То есть нам сегодня, получается, не повезло, да? Mm. Да. Нету монет в игре. А ты вообще давно в трейдинге? Ну, мало ли ребята будут смотреть? Э -э, я в трейдинге, начиная с прихода Binance э, Беларусь, э, конкретно скальпинг, обучение у Максима. Где-то в течение наверное, двух месяцев. Сейчас еще записался на стажировку, э, постоянно контакт с его, так сказать, товарищами. Это Женя, Слава, Игорь. Ой, у них есть стажировка. Или не нет я помнишь, Гном делал видос с... А ты... с Димой. С Димой. А ты, оказывается, в этой теме, типа, и там где-то связан с этими чуваками? Ну, я на стажит у Димы, с которым Гном вел стрим. уже, он, короче, тр... короче, смотрите, ребят, монет в игре нету. Вот прям чтобы куда-то зайти, эта торговля точно будет сто процентов нам будет тупая, потому что, ну, блин, я не знаю, это нереально будет состоит. Я понял, бинарки. Я думаю, может, 150 хотя бы? но ну, 150 это... Э, ну, просто... Я с такими суммами не c Смотри, нашел монету 9%. Как э -э -э -э. он мне показывает? Что это за обман? А, Как-то странно. 5% максимум. Может... А-а-а я дурак, Короче, РСР и риф. Я, я не знаю, что ты тут будешь делать, риф просто бешеная монета. Тут может отыметь очень жестко. Понятно, почему она не от себе. Короче, смотри, давай возьмем 50-е А, тут только 25-е, Да, РСР не подходит. Наверное, риф все-таки. Надо просто найти там, где 50 А, тут тоже 25 да елки-палки. А как нам найти ЛДО, МКР? Но он как-то не особо активно вообще ходит, МКР встать он неплохо так вырос даже да, 10 процентов есть я прям сейчас вижу в небольшую позицию ну, ну короче, так это давай. 5 минутка тут будет тут смотри, есть 50 плечо и просто я бы реально искал 50 плечо mm -hmm. ну и тут видно небольшой хаёчек и ты думаешь дойдет обратно О, отлично я думаю на это уйдет точно пару часов ты, главное, не ты вообще пьешь часто нет я я свою попробую как тебя Нормально. Хорошо. Дорого. Типа я просто сейчас ничего не знаю. Если вот взять вот эти вот три лоечка, выглядит нормально. Что, после роста можно зашортить? Зашортить, да, но я не знаю, может быть. Блин, может мне тоже дать заказать и потом поедем домой на такси. О, кстати, вот здесь вот первое, грубо говоря, вот уровень, вот второй к нему подход. Мне нужно чувствовать ответственность за это или нет? нет? А, не нет? Чуть... Ты просто можешь на шарах Сла. открыть и вообще сказать, блин, я так сказал. напишите в комментарии, какую монету вы хотите бампуть. И ты уже наконец-то откроешь, сделал. Я вижу тут, блядь, экстремум. Да все шорти, блин, пробой. Я тоже хотел сказать шорт, потому что, бля, я вижу тут голову и плечи, и косые, А, и плечи? Ну, тут по-любому. Все, короче, тогда жму продать, продать шорт. А, выбрать сумму. Давай я сейчас выкручу. То есть он сказал шорт. Я беру, выкручиваю full in и продать шорт. 50 плечо. Я нажал, смотри. Все правильно сделал? Да, да. Поза открылась. Позиция. Все, есть. пока минус 1 доллар. Ликвидация. Смотри, где будет ликвидация. Это, а, бля, в процентах это сколько? Так это... это вообще близко. Где наша позиция? 99, у нас 100 1100 открыто. Я только предлагаю поставить стоп лосс на 111,5. Чтобы... Ну, чтобы не ликвиднуло, а чтобы просто нас наказала. Да, чтобы просто нас наказало. Согласен. Потому что лучше наказаться, чем ликвиднуться. Да, мы ведь, собственно, этому и учимся у Максима, его команды контролировать убытки. Закроет по стопу, это минус 50 долларов, то есть минус пол полдепа. Но сейчас уже минус 10 долларов, то есть уже хорошо двигаемся. Жаль. Блин, это очень жестко, это очень долго. Предлагаю реально докинуть сотку. И просто долить позу и просто если мы хотя бы дольем сотку это реально можно эфир взять с нормальным плечом да я бы брал такие монеты где типа тебя не сильно размазывает короче а, кстати, кто не рискует тот не пьет шампанское смотри а нет нет смысла знаешь почему нет смысла нас могут ликвиднуть, нет, нас не могут. ликвиднуть потому что 50 плечо а на 50 плече максимум можно на 5000 зайти а 100 умножить на 50 это 5000 то есть я не смогу добавиться в мкр на 50 плече. А я, кстати, не знал об этих вот. А когда я уменьшу плечо, у меня увеличится маржав в два раза. Короче, я сейчас беру, докидываю сотку, но ты находишь еще одну сделку. Да, все, на балансе, грубо говоря, 86 долларов, на которые ты еще можешь зайти. Только ты, блин, салат покушать, и сказали. Да я не знаю, сейчас буду чахать вот этот микрофон, даже сделку выбирать там. Можешь, Смотрим изменение. эфир взять? Я не знаю. Да, я, наверное, возьму эфир. Да, там просто по эфиру ты уже можешь зайти диким объемом. Нею, почему кажется, что эфир в последнее время реально популярнее? Это как-то лучше ты в последнее ходит. время, да? Типа красиво ходит. Предлагаешь артить эфир по ну. Я в принципе согласен. Блин, у меня уже очко, походу, горит. я захотел. Реально шап продать. Оставим. Макси, что у нас есть. Только возьми плечо максимум. А а, все, да, спасибо, Подожди, что. Подожди, 25. А, это эфир У. А, сейчас мы зашли. Ля, потом. Ля, чуть... А я смотрю, форма нормальная. Форма. Ну да. Да, 80. Только чуть-чуть не до конца. Чуть-чуть не до конца. Там быстро. Да, 92 Или больше чуть? Чуть-чуть. И вот, и продать шорт, и все. 99 нормально? Да, нормально. Продать шорт. В все. Так. Интересно, что по эфиру просто мы можем поиметь. Это он сейчас 1335, mm -hmm. допустим, упадет до 1330. Стойте. хорошо. Нормально. Если себя еще видел, сколько это в процентах. Кстати, предлагаю, наверное, закрыть тогда позу там, по МКР зафиксировать убыток и все залить в эфир, чисто. А, я думаю, мы же привлекаем аудиторию, а аудитория как делает? Пересиживает, поэтому мы будем сидеть, пока не наносит а зеленку или без убыток. Я тебе говорю, нормальная тема. Сколько там выходит минус по? Минус 11, полка? минус 10. 10. 10. 10. Забивать? Да. Отлично, хорошее А здесь чего, процентов или А он уже закрыл. Здесь долларов. Не, просто стри по эфиру 1330 — это уже 30 долларов. То есть, если я сейчас докину маржи, то в теории 1330 — это уже будет 70 долларов. Ты пробуй, блин, заверяйте, сыр если будет плохой звук, я извиняюсь. Но тут такое месяц, я не знаю, что как нормально, если будет. Я думаю, топ звук будет. Что ты не взял? Я не знаю. Лосось. Чем? Знаешь, он еще то лосось сделал. А ты не лосось не добудешь? Ну не, я люблю. А я не знаю. Все любят лосось, но он розовый. Что то я не понял? Я вроде долил. А, я открытый раз сделал. Мой дурак. Я просто позу не долил, прикинь. Надо было по рынку. Дякую. Блин, я позу, короче, не открыл, вот дурак. все открыл, докинул. А что, была просто заявка а лимитная? Короче, 73. 1330 — это 77 долларов. То есть 1329 — это... ой. Сколько это процентов? Я не могу это 91 процентов. доллар. Mm -hmm. Топ. Топ, да. Я гнобу запишу небольшой кружочек, что... Мы сидим, записываем вот там вот видос, курим кальян, да. едим салаты и уже открыли две позиции шорт на, на бешеных плечах просто. Это гном? Да, это... Скажи, чтобы он обвалил эфир, он же этот hit. Да. Можешь, пожалуйста, реально да. долбануть с молотка по эфиру, нам срочно нужно 100 баксов поднять. Да. Будешь кальян? Ты не обрезываешь? Не, не. Я -то тоже не обрезываю, тогда все ок. О, а? 8! Новый рекорд! Плюс 8 баксов. Ненадолго. Не не Блин, не люблю греческий салат. Ты так уверенно его выбрал? Я просто знакомое слово увидел. Знакомое, ну вот Блять, минус 30 долларов. <свят> Что такое? Блин, ну, наверное, сейчас у нас на Тут <свят> жестко. Главное, чтобы я поесть и сделал. Я ему писал еще, пока мы сюда ехали, типа, я буду чувствовать себя, как будто меня пригласили на свидание. Как тебе дела, Я вообще думал, у тебя железные нервы, там, вообще, там, поиспалм после тех, сколько, 60 тысяч или 40. Я дурачок, как и все, типа. Не, я, кстати, в последнее время режу убытки, знаешь, после ликвидации в 10 долларов. То есть, вы прикиньте, на меня ликвидация в 10 долларов, типа, так сильно повлияла, что я все убытки режу. Обидно, если мы сейчас тут отдадим. Угу. И потом и... счет принесут. И потом еще счет принесут. А, я вам... а ты сколько с собой денег брал? 300 рублей. А, ты <связан> сейчас за курткой пойдешь и уйдешь. <связан> да? Я их на зубы брал. Братан, ого, хорошо, 22 доллара. Ну, слушай, нормальный <связан> Да. Кстати, 1328, по-моему, ближайшие 15 минут даже может быть. Я прям вижу, что это тот самый откат после типа роста к уровню. Может быть, кстати. Да. Ну, надеемся, это не на торговка перед охуенным пробитием. Не, все, ок, вроде. Я, ну, я очень рад, что попал на твой канал в первом же практически запросе, потому что ну я пришел в Binance, да. я сразу купил криптовалюту. А что ты на купил? Споте. Я купил VTC на 10 баксов. Кстати, возможно, она уже... Слышите, такие 10 баксов. 10 -10. Не, у меня есть гораздо больше, и я э, хочу повышать объемы, но только после того, как буду чувствовать себя уверенно, э, работать со стаканом, потому что пока это то есть вопрос формаций выбора монеты, я, у меня уже все хорошо, а работа со стаканом у меня отвратительная. Вот, и ввиду моей работы, у меня мало времени набирать опыт. То есть я дай бог делаю там 3-4 сделки за неделю основной работы из-за этого. И медленно набираю опыт, но у меня вот остался, грубо говоря, годик, да, пока я с этой работы. И я хочу, чтобы у меня что-то осталось за спиной, и я очень рад, опять-таки, что попал на твой канал, попал в сообщество гнома интрейда помимо твоего канала, который я нашел, я открывал другие, наверное, не стоит их называть, да? Да, лучше не, надо, да, не что стоит. Каналы, лучше даже это не просто смотреть. такой кал. Ребят, если вы в чем-то не уверены. Будьте лучше... уверены. Да, будьте будь уверены, подкрепляйте это фактами. Работайте со стаканом, графиком, подкрепляйте это фактами, а не чуйками. Потому что своих первых, наверное, два депозита uh -huh. я слил на мысли точно пойдет. Этого больше нет в торговле, и надеюсь в ближайшее время все пойдет в гору. Эфир, конечно, прыгает как в дурной. То туда, то сюда. Уже плюс 3 доллара всего лишь. Ну просто по-другому я не знаю, ну а как нам сейчас быстро? Ну, невозможно по-другому, по-моему. Пока мы тут сидим, 80. Ой. Если бы был, конечно, у нас стакан. Кстати, можно? Если вам такая идея зайдет, возьмем реально ноут, нормальный. Нормальный ноут возьмем и по стакану, по нормальным пробоям. Правда, если не будет пробоев, мы так и уйдем просто. Да. Да, да. Можно просто, знаешь, типа там Я девушку попрошу, она приготовит Еды, будет мне приносить, и говорю, я в ресторане сижу У меня там, кстати, обои классные ага. ну, Вообще, это же твоя первая Сходка с подписчиком Не, у меня уже была сходка, этом, типа да? Я даже, этот типа, тысячу долларов так разыгрывал Между подписчиками Не, именно чтобы лично как-то а, Ну, типа, да ну, У меня но... тоже это, грубо говоря, для меня это встреча С каким-то, можно сказать, кумиром Потому что я безумно нервничал, пока приезжал Я думаю, блин а встретились, Макс оказался очень приятным человеком, мы хорошенько надеюсь, что... поржали, поржали, так сказать, с пушечных приколов в машине. Я поднимлю. Да, да. Это брал меня соску. что ты держал, я думаю, блядь. Надо хоть за что-то держаться, когда у тебя эфиру рисует всего 18 баксов из 80. Срогла. 42, 42 это 42. половина того, что нам надо no. Ну это классно Я вот как бы это не мои деньги, не мой аккаунт, ничего Но я очень нервничаю, потому что Себе бургеры несут Охренеть Он назывался Биг Босс и Сколько? 16 баксов получается не знаю Спасибо, Слад оказался очень вкусным 70 71 73 Давай на 80 зафиксируй, типа Давай так Сто плюс 60, фикс 80. Может закрыть? 82, закрывай, закрывай. 87. 87. Давай, давай, давай, давай. Слышь, мы отбили. Я смотри. отбил. Подожди, смотри, нахуй, Двести шестьдесят три что-то доллара. Что за, что за жесть. Давай, может, реально возьмем, 3-5 минут, как идет. Так, я говорю, вот оно бы от Берем вам, нижней. Ну. Да, короче, перевал. Я возьму лонг наполовину и еще наполовину потом еще добавлюсь. Если пойдет наш штуром, ты добавишься. Не, если опустится еще ниже, я добавлюсь. Я тоже уже 100... 126, мы бы сейчас сидели, мы бы уже 130 150... долларов взяли. Честно. Почему мы не видим будущее? Короче, смотри. Сейчас я беру то, что я часть оставлял, я как раз сейчас на эту часть зайду. Да. Типа, а-ля усреднюсь. Сейчас нам небольшой надо отскок. Прям вообще, я бы сказал, чисто 10 долларов забрать и все. Надеюсь, не будет. Секрет поза. Плюс 24 доллара, брат. 24. Да что за хрень? 257 долларов, напомните. Да что такое? Я же закрыл в плюс 24. Ну, на видосе будет видно, что мы нажали, наверное, а, да? А, все, ок, обновился балик. 274. Это мы 74 бакса заработали? Да. Плюс 74 у нас доллара. Серьезно? Прикинь, я это, блядь, не записывал. Серьезно? Без пизды, да. Пиздец. Пишется, так. да? Я надеюсь. Так... Хорошо Давайте Так, сколько там у нас, кстати, получилось? 189 179 сейчас, сейчас, сейчас точно скажу Короче, ребята, 100. мы уже попросили, чтобы нас рассчитали 189 рублей делим на 2,56 примерный курс у нас 73 доллара. А мы, кстати, сколько мы их заработали? А мы ровно 75... 82, мы, по 74. 82 было. Или 74 мы ее. Ёп... Мы фиксировали, по-моему, 74. Ну, мы, походу, 74 реально заработали. А Потом у нас, а нас счет 73 доллара, да? Крутя. Да. Это, это насколько все совпало, Для да? Да, безусловно, вы... день совпадения, это просто безусловно. Короче, ребята, если вам видео понравилось, да, обязательно поставьте лайки, комментарии, да? да. Что еще надо сделать? Как распространить среди своих друзей, а, да, точно. обязательно мы... зайти во все телеграм-каналы, изучить материалы, которые там находятся, потому что именно они помогут вам, грубо говоря, также весело и прибыльно проводить время. Да, только торгуйте нормально, не так, как мы сегодня. Смотрите прошлые видеоролики, где мы торгуем по стакану, по нормальному анализу. Короче, все. Это да. чуть скучнее, но поверьте, это намного безопаснее для ваших финансов. Да и прибыльнее. Всем, ребят, удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока. Ой. только что ты говорил я не расслышал так ты бургер так и не похавал как бургер тебе да попал да, я да ты заколебал, ты блять перчатки оденешь это перчатки, я думаю такой чайный пакетик блин, это положили. перчатки блин, я беру, так нюхаю, какое-то благовоние блин на я ему три раза говорю, один ты перчатки. Я человек с Минска, он человек с деревни, понимаете? И все хапает, хапает, хапает, бургет. Короче, ребята, тут такая темка, мы хотим еще, ну, я хочу чаевую оставить. Я хочу положить ему 100 долларов, я не знаю, много это или нет. Он мне об этом не говорил. Я бы сам тут ходил, обслуживал всех. Короче, вот давай просто попросим его, типа, ну, я ему так и скажу, типа, мы вам оставили чаевые, хотим увидеть вашу реакцию, ну, да. скажем. Вау! Это даже Все. меньше, чем мы себе заработали. Сейчас, сейчас, сейчас точно запись пошла. Он сказал, что это говорит, упаковал отлично. бы с собой, но не может. Где да. вас да. можно упаковать? Он, правда, так расфоршмачивал, типа, нормально. Нет. А скажите, а сколько вам вообще чаевые оставлять, ну, максимум, вот, который был? Нет, тоже максимум. Да. 700 рублей это был хороший день это был хороший а это за день типа да нет, за день стал. О. ну тогда ладно тогда ладно у вас сегодня средний мы, день. мы думали просто немного тоже удивить чайными. мы просто даже реакцию хотели записать ну просто так вот возьмите просто удивитесь да, на камеру хотя бы вы просто не ожидали вот вы открываете смотрите и такие Хорошо? <laughs> Это самые большие ваши чивы. Да? А это самая красивая улыбка официанта. Спасибо вам большое. Крутое обсуждение. 700 рублей. Это сколько? Это дохера. Это 700 рублей России. Ну, я вам честно скажу, отсюда было видно, что он искренне удивлен. Это было 700 рублей России, но 10 долларов. Реально, реально, доллар. Все, ребят, точно. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Записали два видео в одном, типа, и реакции официанта. И сходили и похавали. Конечно, потратились, но ну, это было круто, типа, кайфово. Да. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока. Пока. Пиздец, гномыч. Все, мы закончили. Было, Был один аксесс. У нас, короче, не записывался 40-минутный кусок ролика. Я немного поддался, блядь, лонг у меня язык заплетается. Калик накурился, блядь. Пиздец, вообще, охуеть. Денек, бомба, вечерок, ночь, я не знаю. Охуенно. Все, пойду спать, тебе хороших пар, зеленки в дневнике или что-то, ну, в журнале. Хорошего, Короче, тебе дня.